Пока HBO снимает свой сериал про Дом Дракона, рассказывающий о династии Таргариен, постоянно перенося дату выхода, здесь я снимаю свой сериал в Crusader Kings 2. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2 с модом на Игру Престолов, но ну, вы это так уже поняли... Вы смотрите вторую серию прохождения завоевания Эйгона и его сестер. В конце прошлой серии мы завоевали Дорн. Мы сделали то, что не удалось сделать Эйгону Таргариену по канону. Но мы это сделали с помощью драконов. Итак, еще одно королевство было завоевано. Кто признает истинного правителя Семи Королевств в следующем? Я думаю, что... Земли простора. Земли про простора плодородны. Тем более, мы сейчас см сможем быстренько до туда доплыть. Итак, давайте. Земли, по земли простора. Объявим, объявим войну Мерну Девятому. Вот он как выглядит. Так, земли простора плодородны. Король Эйген объявил войну. Король Эйген, завоевание простора. Так, конечно, мы отправляем... Ваша светлость, я буду чтить мою верность и возьмусь за оружие. Да ты какая хорошенькая. Так меня не любишь, но при этом возьм... берешься за... за оружие. Войска Дорн догонят вас как только возможно. Превосходно. Так, стоп. Ставим на паузу. Так, отправляем войска на корабли. И тут же плывем в, в, в куда? В простор, разумеется, плывем в простор. Это вот здесь у нас. Кстати, мы можем плавать по, по рекам. Да, кстати, мы можем плавать по рекам. Но вот только по таким, по широким рекам, по узким рекам мы плави, про, плавать не можем. Так, отправим письма, естественно. Вот в эти реки мы не можем заплыть, но зато сюда могут вроде как заплыть железнорожденными, потому что религия им позволяет плавать по рекам. Даже не знаю, почему религия запрещает нам плавать по рекам. Наверное, это как-то с чем-то связано. Король Мерн призвал союзника, известного как Лорен Ланнистер. Лорен Ланнистер. Он хочет увидеть, что его дом будет править землей Железный Трон? Ты чего? Ты офигел? Ты тут мне не это. Не офигевай. Мы будем править землей Железный Трон. А ты нет, ты не достойна этого. Смотрите-ка, здесь у нас на вот этих вот землях, на Арборе, или на Боре, как его еще называют, стоп, Здесь поднялись войска Ну, мы им поможем отсюда убраться Давайте-ка Когда ты туда прибудешь? Можно узнать? А, вот все, уже прибыл Несмотря на то, что эта битва происходит на острове Из-за того, что мы высадились у нас половинчатый боевой дух Но у нас есть дракон Который поднимает наш боевой дух Так Эта компания хорошо показала, что Блин Что лорд Дейл Лонгворд Холл имеет слишком много дурной крови. Я мечтаю о том, чтобы никогда больше не встречаться с ним снова. Он стал нашим соперником. Из-за чего? Почему? Надо бы мне этого Дейла убрать отсюда, потому что он будет мне все портить. Вот Квентона поставим полководцем. Так. И отправимся, естественно, в Хайгарден. Кстати говоря, буквально только вчера начал Снова в очередной раз перечитывать песню льда и пламени в весь этот огромный цикл. Так, стоп. В старом месте обязательно высадимся. А, начал перечитывать песню льда и пламени, и там в первых, в первых главах в первых книг Харигарда называют Выше сад. Просто ужас, кошмар. Я как увидел, это у меня глаза на лоб полезли. Ну, хотя выше сад, это вроде как. Ну, прикольно. Так же как Old Town они перевели как Старомест. Ну блин, это же песнь и Пламени. Это не ведьма, где там а, славенизированные названия. Ну ладно, как хотите, как хотите, так и делайте. Старомест я осаждать, скорее всего, не буду. Потому что здесь очень много важных стратегических мест. Хотя, возможно, даже стоит осадить старомест. Ладно, все, останься, не уходи. Останься здесь Блин, он уплыл опять Нет, вернись в второе место Вернись в второе место Пожалуйста, вернись в второе место И надо будет осадить Да, осадить Но с помощью дракона это у нас получится сделать быстрее О, кстати, у нас здесь есть решение леги Легитимизировать Ориса Братуона. Легитимизировать вашего единокровного брата и хорошего друга Ориса Его потомки будут наследовать ему вот как. Он станет узаконенным бастардом Орис Бартон, и он станет Таргариным Орисом Таргариным. В принципе, сейчас у нас нет наследников, и после того, как мы выберем его в нас э, легитимизируем его, он станет как бы нашим наследником и будет. Наследовать после нас. Дома Баратеона потом не станет. И вместо Дома Баратеон будут Таргарины Не знаю, не знаю, как решить. Не знаю, как это сделать. Напишите мне в комментариях, как лучше сделать. Я еще, наверное, создам опрос и спрошу у вас, дорогие мои зрители, что лучше сделать. Оставить Ориса Баратеоном или сделать его Таргариеном. И тогда штормовыми землями у нас будут править Таргариены. Напишите, как сделать лучше. Мы можем снова отправить своего дракона на осаду. Главное, чтобы он у нас не получил никаких плохих черт, чтобы у нас не ранился ни это, ни то, ни это самое. Так, балерион Черный Ужас. У него 107 военный навык. В принципе, это достаточно много. Наверное, зря мы начали осаждать Старомест, надо, надо было двигаться вот в сторону Хайгардена. Ну ладно, как сделали, так и сделали. Ничего переделывать не будем. Сначала осадим Старомест до конца все вот эти вот... Здесь у нас кто? Здесь у нас Хайтауэр, Высокая Башня. Что? то, что Рейнис Таргарин получила новое прозвище. Теперь ее зовут не Неприст... Неприст... Джейк... Ладно. <laughs> непристойная. А почему она непристойная? Наверное, потому что похотливая. Ну и что? Больше детей нам будет рожать. Так, снова отправляем дракона на осаду. Разумеется. Дракарис. Так. Так, здесь у нас есть Хайтауэр. Здесь у нас есть город Староме, здесь у нас есть Звездная Септа, где у нас заседает Верховный Септон. И здесь у нас есть город Цитадель, который модернизируется, кстати говоря, ничего себе. Так, Септа Лордов есть, Замок Окмир, город Хабсворд. Вот это да, не знал, что здесь так, такое богатство. Что у нас здесь? Снова отправить своего дракона на осаду. Ну, ради 200 человек. О, вражеская армия собирается окружить наш замок. Что делать? оу Давайте-ка отправьте мою семью в укрытие. Надо, кстати, посмотреть. Вот, Ланнистеры здесь. Лорд Ланцель Ланнистер начал осаждать наш наш родной дом. Кстати говоря, у нас лорд Манфорд обладает каким-то валерийским мечом. Бдительность Тут у некоторых лордов есть тоже валерийские мечи Поэтому нам нужно быть внимательными Так, отправим дракона на осаду, разумеется Что? Что? Что? Ваша светлость я долго не решился спросить, но казна ваших верных подданных практически истощилась от призванных вами войск с наших земель. Небольшая компенсация за издержки войны была бы большим утешением. Ну ладно, давайте снизим налоги. Это, наверное, повлияет нормально. Так, ну и здесь можно просто отдать приказ. Все, и все, и все, и все, и все. Мы грузимся на корабли. Нет, кстати, можно даже дойти пешком. Да, Хайгардена. Так, здесь у нас битва скоро начнется в седьмом. Здесь, кстати, очень большие расстояния, оказывается. Здесь э, армии, особенно такие большие, как у нас, они ходят очень медленно. Так, у нас, а, у нас есть еще один хороший друг. Отлично. Отлично, отлично. Так, далее мы идем. Естественно, на Хайгарден. Ох ты, какая здесь огромная армия. Просто гигантская. Но мы их очень легко испепелим с помощью нашего дракона. Надеюсь. Так, стоп. Сразу же ставим на паузу. Используем дракона для атаки. Да, Дракарис. Ух ты. Лорд Морин Рован попытался убить нашего дракона. Но это ему не удалось. Дракон не зверг на него свое пламя, и он получил серьезные ожоги. Глупец. Он теперь в депрессии. Будут ли еще у нас такие смельчаки, которые попытаются. Нет, мы проигрываем! Мы проигрываем. Или не проигрываем? Нет, выигрываем, смотрите-ка. Все равно, все равно дракон повышает, повышает боевой дух нашей армии. Снова отправляем дракона на осаду, Дракарис. И нам осталось осадить Хайгарден. Дракарис. Вот видите, как с помощью драконов все очень быстро завоевывается. Естественно, победа. Закуй... Закуйте лидеров кандалы. Все, и мы победили. И мы победили. Выдвигаем требования. И простор завоеван. Все. Лорд Лорд э, Мерн Гарденер Вот можно его, кстати, оставить э, Оставить править простором Однако Однако У него здесь есть э, Кастелян, Вот Харлан Тирл Такой, знаете, небольшой, совсем маленький э, дом Который по канону э, Получил Титул простор. Хм. Можно было бы... Назначить его? Типа, отозвать титул у... Лорда Мерна? Я вот даже не знаю. Отозвать мы пока что не можем. У нас должна быть особая причина для отмены перемирия. Ладно, пускай, пускай правит здесь. Просто дом гарденеров... Хотя, в принципе, он не такой уж большой. Просто у гарденеров у гарта Зеленорукова, можно сказать, огромное количество потомков. Потомков, да. Все, все кто правят в просторе, каким-то образом приходится родственниками гарту зеленорукому, их общему, общему предку. Ладно, сейчас это не имеет значения, кого мы завоюем следующими. Можно за разбить лордов Запада, потому что они присоединились э к войне против нас на стороне простора. Надо бы им это припомнить. Давай, Лорен Ланнистер, сдайся. Кстати говоря, тут, кажется, был этот... Вот почему Ланнистеры имеют имеют родословную Таргарину. Почему? С какой стати вообще? Это странно. Это какое-то, ну... Почему, почему они получили такую родословную себе? Это, это баг, и его до сих пор не исправили. Ну, ладно. Разобьем лордов западом Естественно, объявляем войну королю Лорену. Всем отправляем воронов, для того, чтобы они выполняли свои обязательства. Что? Ворота Староместа. Завоевание простора завершено. Хайгарден принес клятву верности драконам. Теперь мы двинемся к Староместу. В Староместе Верховный Септон, заперся в Звездной септи Староместа и молился 7 дней и 7 ночей, вкушая лишь хлеб и воду. Выйдя, он объявил, что вера не станет противиться мне и моим сестрам, ибо Старица озарила перед ним верный путь. Если Старомест восстанет против меня, то будет сожжен, а Хайтаур, Цитадель и Звездная Септа обратятся в руины. Правильно говоришь. Набожный лорд Хайтаур, услышав пророчество, не выступил на войну и открыл передо мной ворота. Если я сейчас обращусь в Семи Божие, народ Вестероса, скорее всего, перестанет сопротивляться, но мне придется отказаться от древних богов Валерии, богов, предоставивших нам власть над драконами. Так, мы можем получить... Можем принять семи и получить черту рыцарь. Или можем сказать «нет, я кровь старой Валерии». Мы при этом все равно станем сюзереном э, верховного септона второго наделенного, но при этом мы не примем семи останемся старой валерийской религии. Да, мы так и сделаем. «Ваша светлость, я буду чтить мою верность и возьмусь за оружие, чтобы защи защитить государство против повстанцев в Астерос. Войска Арбор догонят вас, как только возможно. Превосходно, превосходно, превосходно, превосходно. Так. Сейчас нам нужно сесть на корабли вот здесь. Войска Юный Щи догонят вас. Превосходно, превосходно, превосходно. Молодушный Мерн Гарденер не ответил на мой призыв к оружию. Вот гад. Я потом тебе это припомню обязательно. У нас появилась опасная фракция сепаратистов. Вы, твари, что вы делаете-то, а? Еще хотят свергнуть правителя король Эйген. Я вам всем еще покажу. Вы должны подчиняться мне, я дракон. Так, конечно, они выполнят свои обязательства. Так, стоп. Да, и он выступил против нас, он выступил за короля Лорена. Но это потому, что у них был альянс. Ну ничего, ничего, это мы тебе еще припомним Где он сейчас? Он находится где-то здесь, да? Вот сейчас нужно его разбить, его армию Эту его так называемую армию Не будь спящего дракона, дружище, не надо Так, ну естественно победа Так, погрузились на корабли И теперь идем на утес Кастерли, разумеется Залив в спорта. Потом высадимся на, э, на утес Кастерли. И, естественно, завоюем его. Здесь у нас опять на нас кто-то нападает. Ну и ладно. Мы их победим. Так. И теперь нужно отправить своего дракона на осаду. Дракарис. Так, вы... Как быстро Мы схватили всех, кого смогли найти Что с ними сделать? Закуйте лидера в канделы, остальных отпустить Все, 100% мы победили Выдвигаем требования Отлично Война окончена Так, давайте заберем семью из укрытия Потому что как бы уже им ничего, ничего не угрожает Королевская гвардия будет основана потом Когда мы Когда у нас э, наступит, так сказать, драконий мир Так, железные острова должны подчиниться да, Железные Острова должны подчиниться. Так, мы теперь объявляем войну Харону Черному. Который у нас правит железнорожденными из Хренхола. Так, естественно, естественно. Лорен Ланнистер не ответил на мой призыв к оружию. Зря, очень зря. Мы со всеми с вами еще разберемся. Так, как бы нам подступиться к этому Хренхолу, придется, знаете... А нет, сейчас столица находится не в Харнхоле, а на... На... В Крапиве? Да? Ну ладно, как скажешь. Мне, мне ж главное это взять твою столицу Харн. Где он сам-то сейчас находится? Он сам сейчас находится, командует восхами восток, восток Железных островов. Ну, там-то мы его... И встретим. Там-то он нам и подчинится. Город Крапива, столица Железных Островов. Так, отправить дракона на осаду. Давайте отправим Дракарис. Так, все, вся, вся семья отправляется под домашний арест. Блин, вот наша... Посмотрите, во что превратила в Эстерос наша война. Просто полностью раздробленное королевство, но это все ради того, чтобы оно потом было едино. «Вы были в глубоких размышлениях, когда придворный влач, врач Элдрик внезапно прерывает вас. Ваша светлость, мне ведомо, что вы и королева хоть, хотите завести наследника. Если вы пожелаете, я могу попытаться найти способ, как повысить вашу потенцию и сделать всеми сильным, чтобы у вас был поистине достойный преемник». Хм, а, да, хорошо. Ладно, хорошо, согласимся. Интересно, что он, что он сделает? Так, отправить своего дракона на осаду. Давайте отправим. Дракарис. Так, отлично. Крапивный берег под осадой. Так, все, все. А куда делись все остальные? Куда делся сам Харен Черный? Он находится, командует войсками в близнецах. Ну, мы сейчас его догоним. Придворный врач Элдерик подходит к вам с улыбкой на его лице. Получилась ваша светлость. Если вы выпьете эту смесь, ваша потенция усилится в десятки раз, и королевский рот будет спасен. Превосходно, давайте его сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, чем все это закончится, интересно. Так, и мы плывем в близнецы. Так, Харон Черный, ты где? Ты все еще в близнецах, да? Командуешь там войсками. Вот он. Жесть, как, его, как их тут много. Ну что ж, у нас есть дракон. И эти 4000 человек смогут победить его. Смесь должна была сработать после трех простейших шагов и иметь мгновенный эффект, как говорит придворный влач, врач Элдрик. Но вы этого не чувствуете. Более того, вы чувствуете, что ваш крючок-червячок стал только увидать на глазах. Вы потеряете 5 плодовитостей. Блин, мы можем его отправить в тюрьму за это. Давайте отправим его в тюрьму, потому что он мне не нравится. У него слишком низкий навык образованности. Давайте-ка его изгоним в ночной дозор. Он становится ночным братом. Он станет там мейстером неплохим. Так, и нужно будет послать за мейстером в цитадель снова. И нам предстоит новая война с Харном Черным. Вот здесь начинается огромная битва. Там, где у противника очень сильный численный перевез. Против знаменитого Железного Короля Харена воюем. И чем же закончится эта битва, мы с вами узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.